Друзья, привет! С вами магазин 812фото, и сегодня у нас на обзоре вот такой вот светодиодный свет от компании Yungno UN300air второго поколения. Давайте на него посмотрим. У нас в магазине довольно долгое время продавал с первой версии этого видеосвета и можно честно сказать, что это в принципе бестселлер, потому что за свою небольшую стоимость этот видеосвет давал довольно многое, он был бикалорным, он был очень компактным, он был очень легким и давал довольно приятный мягкий рассеивающий свет. И его было очень классно использовать как на камерный свет. И вот компания Yugno выпустила вторую версию. Они здесь особо ничего не улучшали, но добавили новых функций, сделав его еще более удобным и еще более привлекательным. Давайте посмотрим, что же получилось. Сравнивать с первой версией у нас, к сожалению, напрямую не получится в кадре, потому что первые версии у нас уже закончились. У нас уже теперь только второй версии. Потому что они очень похожие, и второй версии, спойлер, гораздо лучше. Коробочка осталась, в принципе, та же самая, тех же самых габаритов и дизайна, но давайте посмотрим, что внутри. Внутри нас ждет инструкция и довольно стандартные аксессуары. Это лапка для установки на плоские поверхности, ручка, она же переходник на стойку, чехольчик и батареечка. Для чего она? Узнаем попозже. А вот и сам видеосвет. Итак, спереди и по бокам он остался практически тот же самый, такой же приятный матовый рассеиватель, такой же тонкий профиль, такая же легенькая панелька. Все тот же самый наклонный механизм с креплением под башмак. И внутри в металлическом башмаке сделана металлическая резьба под четверть дюйма для установки в какие-либо другие крепежи. Или, например, на штатив, на стойку и так далее. Можете куда угодно его придумать, поставить. И, собственно, сзади мы понимаем, что именно поменялось. Добавился пультик который дистанционный. Именно для него и была вот эта вот маленькая батарейка-таблетка стандарта 2032. Для того, чтобы этот пультик работал дистанционно, ему нужно небольшое питание. Именно для этого у нас и та батареечка. В тот момент, когда пультик у нас на магнитиках стоит на панели, ему эта батарейка не обязательно, потому что он питается от самой панели и передает ей управление напрямую. Сама панель все так же питается либо от соневского аккумулятора серии NPF, также можно использовать специальные слоты, в которые вы можете вставить 6 пальчиков батареек. У нас по-прежнему есть возможность питания от внешнего. Это на 12 вольт 2 ампера, вот здесь вот. И добавили отдельный включатель выключатель. Если в первой версии мы это делали нажатием на колесо управления, то теперь выведен отдельный тумблер. Для того, чтобы увидеть, как он светит, давайте воспользуемся аккумулятором. Я буду использовать самый маленький это NPF 550 для того, чтобы не портить приятные габариты и вес этой панели. Легко и быстро защелкиваем сзади аккумулятор и включаем свет. И сразу же видим, в чем еще одно отличие этого светодиодной панели от первой версии. Здесь добавили RGB-светодиоды. Но давайте сначала посмотрим на обычный и то, как он управляется. Обычные светодиоды остались все такими же биколорными. От 3200 кельвинов до 5500 кельвинов. Регулируются они теперь и кнопками также, и сенсорным кольцом. Сделано это довольно интересно. Левое полукольцо отвечает за холодные светодиоды, а правое за теплые. Снизу вверх так вот, убираем холодные, убираем теплые. Добавляем холодные, добавляем теплые. Все довольно просто и понятно. То же самое можно делать и на кнопках. Светодиодов стало чуть больше, если раньше их было 96, теперь 110. Также возросла и яркость. Если раньше это было 2000 люминов, то теперь 2600 с небольшим. Переключимся на RGB светодиоды. Делается это на сенсорном кольце, нажатием на центр. И теперь цветная раскраска сенсорного кольца. Мы просто нажимаем на тот цвет, который нам нужен, либо крутим пальцем по кругу и выбираем необходимую нам цвет на панели. Очень удобно, очень понятно и, главное, быстро. То же самое также можно делать и кнопочками. Если вдруг это сенсорное кольцо вам не нравится, вы его постоянно задеваете и меняете ваши настройки, его можно заблокировать. Для этого на кнопках мы зажимаем центральную кнопочку, 3-5 секунд держим, и наше кольцо становится заблокированным. 3-5 секунд держим снова, и кольцо снова работает. Яркость RGB светодиодов в районе 1200 люминов, но нужно учитывать, что это суммарная яркость, а использовать вы будете в основном от одной до двух групп светодиодов. Кстати, друзья, обязательно напишите нам комментарий внизу, на что бы вы хотели увидеть видеообзор. Напомню, что у нас магазин фото и видео аксессуаров, поэтому зайдите к нам на сайт и напишите нам, что бы вы хотели увидеть в будущем, будь то это видеосвет, микрофоны, или что-то еще другое интересное, например, штативы, крепежи, аксессуары от SmallRig, возможно, какие-то небольшие объективчики. У нас, например, в наличии есть китайские объективы и российские объективы. Вместе с приходом такого дистанционного пульта и RGB с сюда, так же, как и в Yungnole 360 третьей версии, добавились и эффекты. Для того, чтобы их активировать, нажимаем на кнопку каналов 3-5 секунд, удерживаем и переходим в режим эффектов Это у нас молния, затем эффект телевизора, либо экрана какого-либо. Затем у нас идут теплые светодиоды. Это у нас э, костер либо свечки. Еще один режим. Потом идет смена RGB светодиодов в случайном порядке. Теперь медленно. Также у нас есть полицейская машина. Скорая помощь, пожарный автомобиль, и снова первый молния. Опять держим кнопку каналов 3-5 секунд и возвращаемся в обычный режим. Все те же самые функции у нас сохранились. Добавился новый способ управления, добавились RGB с и эффекты. При этом цена и вес практически не увеличились. Цена увеличилась совсем немножко, и вес увеличился совсем немножко. Но по функционалу у нас дистанционный пульт, RGB светодиоды и эффекты. Плюс три функции за совсем маленькую сумму. Поподробнее прочитать про этот видеосвет, особенно его технические характеристики, можно, нажав на ссылку внизу в описании. Ну, а я с вами прощаюсь, не забывайте заходить к нам в гости, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать новые видеоролики на обзоры фототехники. Ну, а я с вами прощаюсь, хороших вам съемок!